здорово альфачи приветствую на первом эгоистичном камрад олег написал комментарий под одним из последних роликов давайте его почитаем очень интересный комментарий бабы на сайтах знакомств ищут оленя спонсора лоха в большинстве своем в большинстве своем согласен так и есть в большинстве многие даже в своей анкете напрямую пишут не верю в знакомство на таких сайтах то есть она сидит на сайте и пишет что он не верит в знакомство а во что она верит верит в бабло не надо верить бабским словам баба врет как дышит сама пишет для того чтобы ты перед ней поплясал стал ей доказывать что чувство возможно или еще что-то ждет наверное что я ее буду переубеждать да да да в том то и дело а что а переубеди попробуй переубедить скажи что ты не такой она же тоже ищет не такого то есть понимаешь что не узко ценник и все а типа вот давай поиграем в догонялки почему нет почему нет это лучше чем просто меркантильность или еще или в кавычках ищу щедрого нежадного нагулявшегося Но, дружище между этими двумя я бы выбрал первое я бы выбрал первое только то есть здесь это откровенно ценник нагулявшегося а вот кстати про нагулявшегося смотри как интересно да здесь вот возникает опять вот этот мой тезис о том что надо все-таки заявлять о своих о своей серьезности, ну в нашем понимании в серийной моногамии, серьезности отношений. Мол, ты не ищешь разовых случаев, ты не какой там там мегабабник-таксист, серьезные длительные, интимные, взаимовыгодные, комфортные отношения. Вот как надо формулировать свой интерес на гулявшегося. Значит не хотят они связываться с ненагулявшим, даже несмотря на то что щедрого прикинь он допустим не нагулявшийся но щедрый Ну понятно что щедрый на первом месте не жадный на втором естественно чтобы делился это практически синонимы ну ладно и таких анкет очень много 30 процентов 50 процентов да может быть даже и больше дружище вот я всегда с осторожностью отношусь к цифрам но однако же не сто процентов то что они все меркантильны в 100 процентов это да но вот эту меркантильность иногда не прикручивает и любая самая самая самая меркантильная чуть ли не с ценником на ляжке виде татуировки она может дать бесплатно вот о чем я мой основной посыл понимаешь Не вот этот мрак и ужас который мы обсуждаем в комментариях в последних кастах который обесточивает который лишает надежды и импульса к действию да и таких 30 50 процентов вот я приведу пример начала типичной переписки с бабой на сайте знакомств я видел сотни таких переписок за 4 года давай почитаем давай олег почитаем кем работаешь вопрос где и с кем живешь вопрос с какой целью знакомишься был женат кто по знаку зодиака смотри кем работаешь многие воспринимают это чуть ли знаешь как не сколько получаешь да можно и так это расценить а можно расценить это как возможность, так сказать, немножко о себе рассказать и ее заинтересовать. Допустим, скажи, что ты актер, что ты работаешь в театре, снимаешься в кино, или что-нибудь экзотическое, что ты работаешь в космической индустрии, как Сиди Хамчик, допустим, или еще что-нибудь. Хороший вариант поговорить о себе. То есть здесь получается, что она интересуется тобой, задает вопрос, не просто говорит цену, столько-то и столько-то. И все а вот те вопросы потом можно в любом случае просто лаконично менеджер если тебе уж так об облом допустим да а в общем то такой вариант возможность поговорить о себе рассказать не надо упускать с какой где и с кем живешь скажи живу один хата свободна, пожалуйста приезжай в гости или она хочет понимаешь убедиться что у тебя нет детей от первого брака чтобы не было вот этого рсп мужчины тоже бывают рсп и она хочет знать почему нет законный вопрос понятно что не лучший ответ будет живу с мамой этого можно и не говорить этого можно и не говорить с какой целью на сайте знакомств вот здесь хорошо бы да, сказать и я же написал на своей анкете то есть ткнуть ей носом что она даже в анкету не зашла у меня на анкете все записано и дальше поясняешь длительные серьезные отношения с одной женщиной выгодные комфортные интимные естественно да это прекрасные вопросы, понимаешь? Ничего страшного у них не вижу. Был женат. Здесь, как я уже неоднократно говорил, а им нравятся мужчины, которые нравятся другим женщинам. Так, этой бабья, он понравился, значит, в нем что-то есть. Вот я сейчас сразу не вижу, но ладно. Не может же, не могут же они все ошибаться. Понимаешь, она просто экономит энергию на мыследеятельность, на оценку тебя. Был ли женат? И опять же, если был женат и не прозрев, это, возможно, загнать тебя опять в стойло но женатый и прозревший понимаешь он смело может говорить что он был женат был женат и вообще с проблем женщине никогда не было но хочется чего-то настоящего давай давай креативно применяй понимаешь то по знаку, по знаку зодиака ну здесь наверное я бы это поставил на первое место понимаешь Потому что вообще это как пункт один из пунктов есть в анкете и многие делают даже э, поиск только по знаку зодиака ну как один из главнейших пунктов у них вот этот бзик по поводу совместимости понимаешь это вот опять разрушает так называемую всеобщую шкурность они вот хотят еще и чтобы это было красиво они хотят потреблять красиво выгодно и строят иллюзии по то по поводу совместимости по знакам зодиака и так далее да интересное замечание далее уже косвенный вопрос про авто заедешь за мной ну почему косвенный это просто удобство, понимаешь? Чтобы не трястись в метро, в троллейбусе в жарком. Это просто удобство, взаимное удобство на самом-то деле. Привез, отвез заб... и забыл про нее, понимаешь? Не надо долго провожать, быстро обернешься. Как в том анекдоте. Вышли сало. Здравствуй, мама. Нет, но смотри, это заедешь за мной, это тоже вышли сало. То есть есть машина, то есть, это не конченый нищеброд. Мужчин на колесах мобильный приехал уехал не останется ночевать и так общаются 90 95 из 100 возможно возможно но смотри 90 95 то есть 10 10 в принципе ты же мы же ищем вот эти 10 потом как я сказал вот это общение оно не такой уж страх и ужас с этим можно работать которые тебя тебе ответили и чтобы 100 ответили надо написать 1500 двум тысячам. Вот здесь не знаю, не знаю. Вот это очень, конечно, страшная цифры, но по большому счету тоже ты же 10 найдешь, а тебе зачем 10? Тебе же из этих 10 одна, то есть вот эти две можно опять сократить до до 200. А если начинаешь шутковать или съезжать с ее вопросов, баба тупо выпадает на мороз и сливается, конечно, ты практически ее проигнорил, понимаешь? Ты ее проигнорил на ровном месте. А зачем? Почему? Не то что шутковать, а вот так вот, как я описал выше, со своей выгодой, ткнуть ее носом в анкету по поводу, с какой целью здесь. Да, вот с этой целью. Именно с этой целью. Они же там ищут нагулявшегося. Да, я нагулявшийся. Нагулявшийся с серьезными намерениями. В твоем понимании. Шутковать. Это серьезный вопрос. Шутковать. Ты что? Разве можно шутковать? Шутковать будешь потом. На первой встрече. Будешь ее развлекать ну тоже в меру вот сливается. так вот вот и получается либо надо врать бабе на все эти вопросы показывая себя ресурсным оленем. как только ты начинаешь показывать ее друзья это вот я ко всем вращает не к автору к автору вообще никаких претензий вообще просто спасибо большое за предоставленный материал обсуждаем ситуацию как только ты заявил себя ресурс ресурсным да еще и оленем, естественно тебя поставят доить естественно тебя будут давить зачем ты выставляешь себя ресурсным оленем? вот и получается нет не получается не совсем получается это ты так решил понимаешь и не надо лишать надежды всех остальных это твой личный субъективный опыт спасибо за то что поделился либо э, оставаться ни с чем то есть вокруг бабы десятками бегают олени десятками бегают олени но ты не олени не нужен ей олень она бы там не сидела и не писала бы тебе Десятками. Кто вас убедил, что десятками вокруг них олени бегают олени, которые и заехать предлагают и угостить и что угодно. Тогда что она тебе пишет? То есть ей очередной нужен 101 олень, что ли? Не надо так обобщать, друзья. Получается, на мой взгляд, на твой взгляд, совершенно верно. Есть два варианта. Нет, вариантов больше. И опять же, из этих двух можно сделать микс, как я покажу дальше. Два варианта успеха на сайтах знакомств. Первый врать, а все ее вопросы. Выдавая себя за богатея. Вот она и будет ждать от тебя подарков и богатств. Пробивать ее на бытовую проституцию. Не надо их пробивать. Она включится в свое время, не волнуйся, автоматически практически. Чтобы она дала, при этом, при этом раскладе даст одна из 20-30. При этом раскладе, несмотря на пробивку, на бытовую проституцию, все равно так мало дают. Так может не этого они хотят? Это просто ты засветился как ресурсный, и она решает, ну что ж, давай его банк тогда. На из 20-30. текс примерно 1-3 раза в месяц. Если ты нашел 1-3 раза в месяц, лучше чем ничего. Лучше чем ничего, опять же. 1-3 раза в месяц с новыми бабами при колоссальных усилиях. Второй вариант. Жестко отсеивать меркантильных шкур. Итого получая 1-3 бабы из 100 из которых даст каждая десятая, может быть текст примерно один раз в 3-4 месяца ну хорошо но это не будет конченая шлю ш, ш, шкура до да? которых ты отсеял как в первом варианте тебе их надо сколько сколько их тебе надо в серийной моногамии много ты и не надо на самом деле примерно один раз три-четыре месяца а ты на расслабонии фильтруешь разный шлаг. да а можно совместить понимаешь и первый, и второй. Первый, так сказать, для здоровья, для мобильности, ну, чтобы не тянуть резинку в долгий ящик. И второй, миксовать, миксовать. Каждый сам выбирает более подходящий ему вариант. Согласен, правильно. Я выбрал первый вариант. Бомбил кучу баб, полил бабло, полил бабло, светил, в смысле, да. Ну и находил таких, да, бытовых-то, куртизанок. Строил себя, ты знает, что вещь. Вешал лапшу на уши, а это можно делать не по не поля бабки, так сказать, не, не засвечивая ресурсами. Не обязательно, это даже вообще основной так сказать, оружие эгоиста. Э -э, вешал лапшу на уши, чтобы вдуть и получалось примерно одна из двадцати. Отличные цифры, дружище. Отличные цифры. Летом в мертвый сезон, как или мертвый сезон? Наоборот, летом самый чёс Весна-лето самый чёс Мертвый сезон ⁇ это зима поздняя осень у всех по-разному да это очень субъективно пробовал второй вариант когда фильтровал на расслабоне видишь какой-то универсальный ты все успел я считаю и всем советую забить на сайты знакомств и пытаться знакомиться в разных совместных мероприятиях типа корпоративов да но это опять же будет это разово понимаешь на длительные моногамные это вряд ли потянется скажет: какая такая любовь закрутили по пьяни может быть Потом мероприятие по ну как Новый год, 23-е, 8-е. Какие-нибудь фестивали, да. Опять же, это лето. Почему ты сказал мертвый сезон? Концерты, там, я не знаю, кинсейшны. Типа покатушки на великах и разные походы. Где тоже баб хватает. Долгий путь, такой крюк получается. Ну, почему нет, да? Вот смотри, уже у тебя получается не два варианта, а три. Опять же, их можно миксовать все. Эти, все три можно миксовать. В хом будет примерно такой же успех. Один секс, 3-4 месяца. Но при этом времени силы, денег потратиться в разы меньше в десятки сотни раз олег совершенно верно полностью с тобой согласен Единственное, что не надо глобальных выводов таких космической космического масштаба спасибо тебе за информацию очень интересно друзья что вы думаете по этому поводу напишите пожалуйста в комментариях делитесь своими своим опытом подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик делитесь видео репост видео и помни дружище ты у себя один жизнь у тебя одна пока